Приветствую. У меня в руках книжка стоимостью, казалось бы, она стоит 200 рублей, да? Но по факту это конспект тренинга, который стоил в свое время 1700 долларов. Я за него заплатил. Это быстрые результаты чужими руками Андрея Парабелома и Николая Мрачковского. Реально вот эта вот книжка, я вот рекомендую ее почитать. Ключевой момент. Делегируйте все, что можно, делегируйте. Передавайте полномочия другим людям решайте проблемы чужими руками это позволяет очень сильно поднять свой потолок денежный потолок для бизнесмена очень важно научиться отдавать такие какие-то типовые задачи людям которые умеют это делать а для этого надо уметь ставить эти задачи и контролировать вот процесс поставить и контролировать наверное один из самых сложных и для того, чтобы хорошо продавать в интернете, надо уметь разбираться в ключевых моментах, как делать рекламу, как сделать сайт, как выстроить продажи. Этим я и занимаюсь в коучинге по интернет-продажам. Внизу на форме есть ссылка на форму, где вы можете записаться мне в коучинг. Я помогу вам выстроить бизнес и зарабатывать еще больше и больше денег. Удачи вам!